Ух ты! И снова я, Александр криволат печени. Ребята, сегодня 1 июня 2021 года. Вчера мы купили через интернет мотокультиватор Кентавр МК 102SF. По, по нашим словам, это тяпка с мотором чапочка с бензиновым мотором этот агрегат служит для прополки между рядей всего того чего вы выращиваете в себя на огороде теперь можно сказать можно полочь не тяпкой а мотокультиватором или или, иными словами, тяпкой с бензиновым мотором. Немножко характеристики: мотор двухтактный, то есть бензин с маслом. Бензин плюс масло. Применяется бензин 92, имеет 2,5 лошадиной силы. Объем камеры сгорания 51. 7 десятых сантиметров кубических система запуска ручной стартер электронное зажигание скоростей 1 вперед ширина обработки земли до 2 240 миллиметров 240 миллиметров это 24 сантиметра ширина обработки земли глубина обработки обработки до 100 120 миллиметров миллиметров. Охлаждение воздушные Здесь стоит два фильтра. Подойдемте. Ребят, вот фильтр. Основной, и от него идет труба. И здесь еще один фильтр. Куда забирается воздух. В этот фильт всасывается воздух. Здесь стоит поролон, поролоновый фильтр. И здесь плюс поролоновый фильтр стоит. А так вы работаете, пыль поднимается. Если здесь сразу набрался пылюк, туда-сюда и забивается фильтр. А так немножко больше проработает на ручечке. Фильт стоит. Ручной стартер. Ребятка. Бак. Бачок. Бак 1,6 литра. Сюда в бак помещается 1,6 литра. Расход топлива. Пишет книга. 0,5-0,8 литра в час стоят фрезы четыре фрезы ребят стоят четыре фрезы пластиновые То есть одна она вторая они снимаются можно по одной фрезе работать можно двумя два с этой стороны и две с этой стороны здесь две и здесь две ребятка редуктор редуктор Наверное, не видно будет редуктор в редуктор заливается смазка вот один болтик и вот второй бултик туда заливается смазка в редуктор я сегодня залью и буду подготавливать капказки Колеса для передвижения. Ну, для транспортировки. Взял и поехал. Когда обрабатываете землю, колесики вот здесь и шплинт снимаете, колесики перевер... переворачиваете в вору, короче. Колесики вверху, а этот рычажок будет внизу. Вот так-то. Ну что вам еще, ребятки? Сегодня я постараюсь начать обкатывать. При обкатке идем на малых оборотах. Заводим и работает на малых оборотах. Надо сжечь хотя бы пару баков бензина. А потом можно добавлять средние обороты и потихонечку пробовать полоть землю и рыхлить можно так сказать сегодня мы его обкатаем Нет, сегодня наверное не получится короче его надо обкатывать 8-10 часов инструкция пишет 8-10 часов при обкатке когда начинает я обкатку, работает полчаса, нагрелся. Выключаем. Остывает до полного. Если холодный, заводим его еще. Еще. Заводим и продолжаем работать. Где-то тоже, где-то минут 40, 30-40. Потом выключаем. Потом третий раз или четвертый. Добавляем время. Ну, а в третий четвертый раз уже по часу, по полтора можно, ребятка. Ведь ваша техника, вы себе прибали купили себе, для себя денежку и потратили. И она должна вам работать, а не стоять. Вес 15 килограмм. В этом маленьком помощнике. В этой тятке с мотором 15 килограмм. И женщина может управлять этим мотокультиватором. Кентавр МК-10-2С. Это не реклама, ребят. Это наша жизнь. Это наша жизнь. Как обкатаешь, так и будешь работать. Было так. В этом коробке пришел Смазку ребят <coughs> Я сегодня купил Смазочку Во. Вот смазка Это смазка для Для редуктора Видно ли Смазка для редуктора Тугоплавкая смазка Плохо видно, да? Угу. Тугоплавка с маслом. Бачок дается вот такой. Для разбавления бензина. С одной стороны, для вкатки 30 к одному, и для работы 25 к одному. Это разбавляет бензин с маслом. Ну все, ребятка. Всем пока-пока, до скорого. С вами был Александр Кривого Печенеги. И наш помощник Тяпка с мотора. Я так и буду называть Тяпка с мотором. Жена улыбается, говорит, Тяпка с мотором не годится. Я говорю, теперь будешь полоть этой тяпкой с мотором. Все, пока-пока, ребятки.